Всем привет! Я довольно давно работаю в строительстве и очень часто сталкиваюсь с вопросом от заказчиков, когда у них есть на руках типовой проект, нужно ли его дорабатывать. Сегодня хочу сказать, что обязательно нужно и почему. Если по-простому говорить, не всегда понятно, что именно строить, потому что ну, типовой проект – это одно, он ну, грубо говоря, показывает фундамент, просто подвешенный где-то в вакууме. Он не привязан совершенно ни к границам участка, ни к местным условиям, непонятно, какие грунты залегают. Мы, когда выезжаем, мы ну, реально оцениваем просто, как мы строим, что мы будем строить и на чем. Потому что, ну, в любом случае, ответственность в конце-то на нас ложится. Приходится как-то себя обезопашивать Чем больше мы... Первично соберем информацию, тем проще в дальнейшем будет и проектировать, и строить. Опять же, яркий пример. Есть заказчик, который хотел построить себе цокольный этаж, и на нем поставить деревянный дом. Какое-то время прошло, он передумал и решил поставить дом из газобетона. Получается, что если бы мы на выезд не съездили, не заложили бы дополнительные усиления какие-то, ну, просто предполагая, что когда-то такая ситуация может быть, у него бы такой возможности построиться не было Очень много условий влияет на строительство фундамента, ну, как первого этапа Перепады по грунту, то, что залегает под фундаментом Где именно располагать дом Вплоть до того, что куда направлены окна, там, на северную сторону, на южную Это же, ну, в дальнейшем мы построим и уйдем, а человеку в этом доме потом жить Если ему будет неудобно жить, то в первую очередь он будет вспоминать нас Потому что мы ему строили. А все эти вопросы можно было бы решить еще ну, первично на выезде, просто ну, пообщавшись, поняв потребность человека, что он хочет в итоге получить. Мы работаем до от итога на самом деле. Самые частые вопросы там, от заказчиков – какой фундамент здесь будет лучше, а информации вводной практически никакой нет. Как можно ответить на вопрос, какой фундамент будет лучше, если я не знаю, что заказчик хочет получить ну, по итогу? Как только собирает информацию, я уже могу сказать, что лучше вот такой фундамент, потому что, ну, здесь, допустим, у вас там будет э, пол по стяжке, ну, к примеру, э, или там, в вашем случае, деревянные полы, поэтому, ну, ровная плита – это не оптимальный вариант, можно и сэкономить, и сделать ну, более правильно, более технологично. Все эти моменты учитываются, все это проговаривается. Ну и плюс ко всему, личная встреча – это общение все-таки не с холодным голосом на другом конце там, провода, условно говоря, а все-таки личное уже общение. Если ты понимаешь, кому ты передаешь свой проект в работу, то, ну, я думаю, что человеку даже морально просто проще. Итак, заказчик отправил нам свой проект на расчет. Мы подготовили смету, заказчик увидел нашу ценовую политику, она его устроила, мы согласовали дату и время выезда. На выезде мы провели ряд мероприятий, которые сопутствуют началу строительства. К этим мероприятиям относятся, что, во-первых, вынос пятна застройки. Мы посадили дом в границах участка, посмотрели, как он будет выглядеть, заказчик все устроил. Далее мы сделали высотную съемку объекта, посмотрели, какие перепады по грунту чем их можно компенсировать, будет ли это выемка грунта и отсыпка, либо это будет высокая цокольная часть. Было принято решение использовать высокую цокольную часть. Также после инженерно-геологических изысканий мы получили данные, что здесь залегают сексотропные грунты. После того, как мы сделали высотную съемку по пятну застройки и посадили фундамент по вертикали, мы определили, что после благоустройства с фасадной стороны фундамент будет отсыпан на середину за счет благоустройства. С тыльной стороны здания местный грунт будет подходить примерно на 20 сантиметров. Ну, вы можете увидеть это по текущему рельефу. То есть, отметка будет подходить ну, с небольшим уклоном к ростверку фундамента. Данное решение позволило также решить вопрос с прокладкой коммуникаций в доме непосредственно. В дальнейшем никаких отверстий дополнительно делать не нужно будет, все будет проложено в теле ростверка. В целом, после того, как прислали проект, первичные решения, которые были применены, это буровые сваи с монолитным ростверком. После выезда мы определили, что грунт для такого типа фундамента не подходит нельзя давать динамические нагрузки. Из-за этого мы решили применить другой тип фундамента – это плита с ростверком. Какие плюсы, по крайней мере, для заказчика в этом типе фундамента? Во-первых, это экономия на сыпучих материалах. В первоначальном варианте был большой объем отсыпки по щебню. В варианте, который предложили мы, мы минимизировали объемы по выемке грунта, по отсыпке песком. Соответственно, щебеночная подушка у нас 100 мм, чаще всего так ее применяем. Также за счет высоты ростверков все местные неровности участка, они компенсируются, и цокольная часть в любом случае будет выше отметки грунта. Также в типовом проекте не всегда учтены точки выводов инженерных коммуникаций и не всегда учитывается префундаментный дренаж. В нашем случае, когда мы выезжаем на участок, мы сразу оцениваем необходимость дренажа, это раз. Во-вторых, обсуждаем с заказчиком возможные точки подключения и дублирующие гильзы, потому что не всегда при строительстве фундамента под дом закладываются инженерные коммуникации под возможные дальнейшие постройки. То есть это баня, это гараж, возможно, там привод электрических ворот, что угодно. Мы стараемся все это предусмотреть и заложить дополнительные гильзы. Вот на нашем проекте можно увидеть, что префундаментный дренаж выполнен довольно грамотно. Сразу выведены точки подключения инженерных коммуникаций. Вот в данном случае это электрика. С той стороны можно увидеть, что там гильзы под воду. В целом все это обсуждается с заказчиком на выезде, когда идет первичный сбор информации. То есть, возможно, у вас есть какое-то желание поменять местами помещения, за место котельной поставить санузел, а за место санузла котельную. Все это учитывается, все это нужно разрабатывать дополнительно и учитывать при трассировке инженерных сетей. Также предлагаю вам съездить на второй объект, посмотреть, какие типовые решения были заменены там, и чем цеповой проект именно в том случае был плох. предполагаю, что постройка, поскольку заказчица женщина и со стройкой она не связана, в глубокие детали она не вникала. Она взяла типовой проект, взяла его за основу и на базе этой основы, извиняюсь за тавтологию, хотела построить дом. Если бы она обратилась просто к бригаде с прорабом, скорее всего, по этому проекту и было бы построено. Ну Какие минусы от этого? Не технологично, не экономично. Есть моменты, в которых просто неправильно подобран тип фундамента, не под местные условия. Мы выехали, посмотрели, определили, что будет оптимально. Сэкономили деньги заказчику. Сделка прошла, ну, как называется, вин-вин. И заказчик доволен. И мы сделали хорошую работу, получили за это честно заработанные деньги. Мы приехали на второй наш объект, это дом в Балтийской Слободе. Собственно, как вы видите, уже поднимается второй этаж, с чего все начиналось. Заказчик обратилась к нам, имея на руках типовой проект. Был произведен выезд на участок. На выезде мы определили высотные отметки, поняли, что при посадке здания вот именно в этой точке перепад по грунту составляет примерно полметра. Также первично определили толщину плодородного слоя, она составила 400 миллиметров. Соответственно, проект уже был переработан в части подготовки основания под фундамент. В проекте было принято решение использовать плиту с ростверком. Отметка ростверка сейчас на данный момент, ну, примерно вот эта точка, совпадает с уровнем дороги для того, чтобы при дальнейшем был можно было вывести с минимальным контруклоном мощение в эту сторону. Был разработан проект по устройству инженерных сетей, как вы видите, у нас есть закладные под электричество, которые выходит из-под фундамента. Участок сухой, дренаж здесь применять не пришлось, но в любом случае работа по разводке инженерных сетей была проведена довольно немаленькая. Подводя итог этому видео, хочу сказать примерно следующее. Каждый проект требует персональной доработки. Основные факторы – посадка здания на участке, э, грунтовые условия, высотные отметки, э, инженерные сети. Все это нужно учитывать, все это индивидуально. Мы, как никто другой, сможем с этим справиться и помочь вам решить основную проблему – как построить фундамент и начать строительство дома. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет очень много интересного контента. Каждую неделю стараемся выкладывать что-то новое и интересное для вас.